Со вчерашнего вечера Киев гудит, как растревоженный улей. В соцсетях, на улицах и в очередях народ обсуждает итоги переговоров между представителями Украины и России в Стамбуле. Мужики поздравляют друг друга с перемогой над оккупантами. Торговки на базаре радостно приветствуют покупателей «Слава Украине!» Хвалят Зеленского, троллят российскую армию и делают прогнозы. Еще недели две и наши хлопцы пойдут освобождать Крым. Тем временем на окраинах Киева не стихает канонада. С вечера и всю ночь гремело мощно и беспрерывно, заставляя теряться в догадках. Бровары, Буча, Ирпень или ВСУ уже устроили салют в честь перемоги, но не будем торопить события. Вместо этого попытаемся проанализировать ситуацию. Для начала напомним, что вчера стали известны итоги российско-украинских переговоров, которые прошли в Стамбуле. Украина наконец-то предоставила свой план действий по деэскалации конфликта и передала нашей стороне письменный перечень своих предложений. Во-первых, Украина готова оставаться нейтральным, внеблоковым и безядерным государством, отказавшись от разработки оружия массового поражения, размещения иностранных военных баз и проведения военных учений с иностранными военными. Во-вторых, Безопасность Украины будут гарантировать постоянные члены Совбеза ООН, а также Турция, Польша, Израиль, Германия, Италия и Канада. В общем, все наши большие друзья. В-третьих, Москва должна не препятствовать Украине ко вступлению в состав Евросоюза. В-четвертых, статус Крыма остается подвешенным, и Киев отказывается от попыток решения этого вопроса военным путем, только в формате переговоров в следующие 15 лет. В-пятых, вопрос статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей вообще выносится за скобки до личной встречи президентов Зеленского и Путина. Эти предложения украинской стороны вчера шокировали миллионы россиян. Но здесь стоит уточнить, что еще ничего не подписано, а украинская сторона просто озвучила свои хотелки, на которые Россия никогда не согласится. Кроме того, как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Москва четко придерживается ранее озвученных целей. денацификация, демилитаризация, нейтральный статус Украины, независимость Донбасса – главная цель специальной операции России на Украине. И она продолжается. Ну а вопрос Крыма Россия ни с кем и никогда обсуждать не будет. А тем временем министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что задачи первого этапа спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины выполнены. Теперь начинается второй этап освобождения Донбасса. А главной задачей второй фазы будет окружение самой крупной группы ВСУ на Донбассе. Для ее окружения и разгрома стягиваются дополнительные силы от Мариуполя после его взятия. Новый корпус в 90 тысяч с территории России и часть сил с Киева и Чернигова. Это делается, чтобы обеспечить быстрый разгром группы ВСУ. После этого будут выбраны новые приоритеты. Или Николаев и Одесса и Побережье. Или Хайков и Слобожанщина. Или Днепр и Центр. И, скорее всего, переброску войск решили оформить как проявление желания перемирия. Поэтому и объявили о деэскалации но ошиблись в оценке настроений в обществе. Оказалось, общество в России очень сильно поддерживает именно жесткую линию на денацификацию, значительно сильнее, чем это оценивали в руководстве России. Поэтому украинцы рано радуются перемоге, а России тем временем нужно лишь усиливаться и сконцентрироваться на победе в спецоперации.